А в 16.00 заканчивается прием у главврача. Ну и что, вы нас будете здесь держать? Мы вас Нам не держим. Работать. Мы вас не держим. Она на нашу помощь. Всем привет. Хочу рассказать, как мы сходили к главврачу второй раз. Я напомню, в прошлый вторник, 19 апреля, мы ходили и не застали на месте ни секретаря, который по совместительству является председателем профсоюза, ни главврача, Хотя за 10 минут до этого он ответил по своему телефону и сказал, что будет на месте, приходите. Вот. И ни одного из семи заместителей глав, глав, главного врача. То есть, ну вообще никого не застали, просили пригласить главврача, никто к нам не пришел. То есть больше 2,5 часов. И главврач, и его замы, и секретарь отсутствовали на рабочем месте. Ну, соответственно, возникают вопросы к Минздраву, к МАУ. Как они их контролируют? Ну, По сути, вообще никак. И через два дня мы узнаем по всем СМИ местным, что и главврач Гарайс, Дмитрий Александрович и Добровольский, это руководитель депутата здравоохранения, они каким-то образом в составе Добровольцев, Добровольский вообще во время своего отпуска, в общем, они улетели в Мариуполь. Я предполагаю, что они не сами это сделали, не по своей воле, потому что я предполагаю, что им просто приказали. Ну, в народе поговорят, что их сослали. Подальше от следствия, подальше от прокуроров, подальше, ну вы сами знаете от кого. И вот буквально через неделю мы решили повторить и опять пришли в эту в травматологию. В часы приема с двух до четырех, но дальше турникета и гардероба нас не пустил. Некий дежурный, охранников у них, я так понял, нету. Есть некий дежурный, который сам себя наделил полномочиями, сам себе все разрешил. Сам себе Бэджик придумал, в общем, ни в какую не пускал. и ну А мы в принципе не собирались проходить. В общем, дальше турникеты нас никто не пустил, и появилась Росгвардия наряд двое росгвардейцев, один из них с автоматом. Ну и дальше разговор происходил в основном с ними. вот Все два часа мы там находились и пытались хоть как-то пройти, хотя бы одного, чтобы из нас пропустили, чтобы хоть кто-то записался на прием главврачу через секретаря. Ну, ни к секретарю, ни в кабинет главврача, ну и вообще даже вот в этот коридор никто из нас не попал. Вообще. Мы вот Дальше струникета никто не прошел. И получилось так, что по слухам, то есть мы не дозвониться не могли до приемной, вот телефоны там, которые у них висят на стенде, это... Департамент здравоохранения, 8700 номер, какая-то табличка, что в случае некачественного указания услуг звоните в администрацию, еще какой-то номер. В общем, ни один из них, из этих номеров не действовал. К чему я это говорю? К тому, что организация работы, вот именно все, что связано с часами личного приема, оно, в общем, никто к нам не вышел, ни секретарь, ни один из семи заместителей главврача, не вообще кто-либо из там, уполномоченный или ответственный, или хотя бы гардеробщик я не знаю, от больницы вышел некий дежурный без документов, даже не охранник и ничего пояснить не мог ни одного документа не показал и, и получается Росгвардия как, это, как буфер вот непонятно, кого охраняла Росгвардия больницу от нас или нас от больницы, потому что как, как по слухам премьем вел Заместитель главного врача Матве... Матвеев. Вот. Это тот самый, который напал на журналистов. Ну, естественно, услышав слово, слово журналист, они, наверное, решили вообще закрыться. Ну, наверное, решили Матвеева это, не допускать журналистов к Матвееву. А то он, наверное, опять бы, наверное, руки распустил. Ну, не знаю. В общем, никто к нам не вышел со стороны больницы, никто ничего не пояснил. И вот с двух до четырех. Ну, особых, особых посещений мы не видели Хотя нам рассказали вот, Росгвардейц Получается как, как буфер между нами И между секретарем вот, Ходил туда-сюда И информацию узнавал в общем, нам рассказали, что там вот такой список ну, не знаю, видно вам, нет, вот, вот такой список посетителей ни с того ни с сего появился. Все записаны, у всех важные вопросы, прием ведется, но никого из нас туда не пустили, и ну, мы не смогли убедиться, так это на самом деле или нет. И присутствует ли секретарь и Матвеев на месте? А, мы, а может, они так же, вот, как в прошлый раз, раз, и испарились не знаю, то ли через окна, то ли через черный ход. Как, за это, как главный врач. Ну, а в 16.00, когда уже все приемные часы закончились, приехала участковая и сообщила, что, оказывается, был, поступил вызов дежурную часть отдела полиции номер 2 к УСП 9255, в котором было написано, что Кабинет кабинет главврача проник некий журналист, который входит в, это, в партию «Новые люди» и требовал предъявить документацию. И указана фамилия Булгаков. Ну, мы вообще в шоке были такой лжи, потому что реально у нас есть все видеодоказательства, которые доказывают. И множество очевидцев, которые однозначно скажут, что дальше турникета никто из нас не проходил. От турникета до кабинета главврача примерно метров 30 наверное, или 40, может даже 50. Ну, на первом видео это видно, что там далеко до кабинета. Ну Мы эту ситуацию повернули в свою сторону. Росгвардейцев просветили по поводу протоколов и векселей, что это одно и то же. А через участковую оформили два рапорта. Три факта, сообщенные в КСП-9255, являются ложными. Зафиксированы сотрудником отдела полиции номер 2, участковой. участковым, уполномоченным участковым. В общем, разошлись все мирно, дружно, никто ничего не, не, никого не оскорблял, никаких рукоприклад не было, все нормально закончилось. Но я хочу высказать... Очень печально и позорно ведут себя, ведет себя руководство бюджетного учреждения за наши с вами налоги Сургутская клиническая травматологическая больница. А самый главный позор это главврачу Горась Дмитрий Александрович. Потому что он и в своем присутствии, и в своем отсутствии не смог организовать нормальную работу, верены ему в организации. Ну и самая главная новость это ровно через сутки нам стало известно, что. Прокуратуры ХМАО были сообщены Олесе Губановой, это медсестра из травматологии. Следующие сведения в части ваших доводов об использовании медицинских изделий с истекшим сроком годности сообщая, что по инициативе прокуратуры округа территориальным органам Росздравнадзора по Тюменской области ХМО Юрея на проведена проверка указанном медицинское учреждение, в ходе которой установлено хранение и применение просроченных медицинских средств. Правда, опять они, видите, все устаивают. На скольких их людях, каковы просрочки, ничего не пишут. А у нас есть сведения, 202 пациента были оперированы во время операции, как минимум 202 пациента были прооперированы просроченным медицинским обшовным материалом. По данному факту, уполномоченным органам в адрес руководителя БУ ХМАО ИГРЫ СКТБ, то есть, вот в адрес главврача Гарайса, вынесено предписание об устранении нарушений. Ну, я не знаю, получил он его или нет, потому что он, он 5 дней назад, нет, уже 7 дней назад улетел в Мариуполь. В отношении должностных лиц учреждения составлены протоколы в административных, административных правонарушениях по статье 628 КАПРФ. Ну там штраф до 10 тысяч непонятно, сколько протоколов написано составлены протоколы. Во-первых, сколько, а во-вторых, в отношении кого? Должны были фамилии, как минимум, указать. Я считаю, что вот за угрозу жизни, о которой они что-то пишут, да, вот дальше они пишут об угрозе жизни. Как минимум 202 человека прооперировали, и как минимум 202 человеком была, была угроза их жизни и здоровью. А они им административку этому персоналу. Так, в связи с, э, на, в связи с ненадлежащим осуществлением вед, ведомственного контроля, департаментом здравоохранения ХМАУ игры, прокуратуры округа, в адрес заместителя губернатора. То есть не в адрес. Э, Добровольского начальника Департамента здравоохранения, а в адрес заместителя губернатора Кольцова внесено представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении. О его результатах вы будете проинформированы дополнительно. О чем представление? Вообще не ясно. Какие сроки оно должно быть исполнено? Тоже не ясно. Также в ВВД России по городу сургу зарегистрирован материал по вашему обращению об использовании в учреждении просроченных медицинских изделий. По итогам проведенной проверки 20.04.2022 МВД России по городу Сургут по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, создавшего угрозу массового заболевания людей, а мы с вами помним, что в отказе о от возбуждении уголовного дела ни слова не было об угрозе. А тут есть, смотрите, угрозу массового заболевания людей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1.236 УК РФ. Ну, по слухам, это как раз вот та старшая медсестра, которая и фигурировала в предыдущих видео, по которому в настоящее время проводится расследование. Так вот, они возбудили, видите, по части 1, 236 УК РФ. Я считаю, что это неправильно. По идее, вот 202 человека, почему мы ходили к главврачу и хотели задать вопросы? У нас главный вопрос и к следственному, и к главному врачу, были, были ли среди этих 202 пациентов, которые доказаны, дети младше 6 лет? С глубочайшим сроком просрочки, вплоть до 20 лет, новорожденным детям, кстати. Это ужас, так работаем и с детьми, и со взрослыми. Потому что если хотя бы был один ребенок младше 6 лет, то это уже не 236, где максимум наказания там до 2 лет, а 238, где до 10 лет. Видите, как они делают? То есть, они 236-ю, по моим предположениям, возбудили только против одного человека. протокола по административке составили, как минимум, против двух человек. А главврачу просто предписание вынесли. Добровольский тут вообще ни при чем оказался. Ну, и заместитель губернатора при чем-то тут оказался. Получается, добровольские губернаторы тут вообще ни при чем. Сейчас, одну минуту, давайте закончим эту тему. Или вы знаете ответ на этот вопрос? Что за вопрос? У нас нет его в за вопрос? У нас нет так вот, что я вам еще хочу сказать. Что вот этот результат был достигнут спустя 4... Потребовалось сделать 4 видео и совершить 3 видеопохода из них. Прокуратуру, два раза главврачу и заснять видео с, с Олесей Губановой. Вот 4 видео и появился первый результат. Который должен был быть в первые 3 дня после сообщения о просрочке. То есть еще в октябре прошлого года, 9 месяцев назад. Согласно УПК-145, решение должно быть принято не позднее трех дней, трех суток. А мы видим, что только спустя 9 месяцев возбуждено уголовное дело по щадящей 236 уголовной статье. То есть, сроки нарушены в 90 раз. В 90. Как минимум в 90. Как минимум. Я думаю, мы еще сделаем разбор с Олесей. Это победа, маленькая, но победа. И первую роль в этой победе сыграла Олеся Губанова. Поздравляем Олесию с этим результатом. Но мы останавливаться не собираемся, мы дальше будем контролировать, следить за развитием ситуации. Благодарствую. Ну а сейчас можете посмотреть, как мы сходили, краткую версию. Ну короче, полнейшая ложь. Вы Вот видите, Нет, что творится? Да, конечно. То есть лишь бы оболгать народ... Короче, по итогам. Главврач, я так понял, тоже, как сказать-то, даже не знаю. Решил сам отстраниться от ответов на вопросы. Зам. Да. Как его зам-то? Нам что то Матвеев. Матвеев. Это тот, который напал на журналистов. Вы по поводу ваших медсестер Айжан и Раиды из вашего отделения. с кем Они же здесь работают. Посьбу более подробно знать. Я сейчас все разобью тебе. Я сейчас все разобью тебе. Я сейчас все разобью тебе. Эй, Слышь, вы чего? Вы что Что Ну что делать, водишь? Мы журналисты. журналисты, ну, тачки. Может даже хорошо, что мы к нему не попали. Я а после там, вот таких а, нападений, так, а, слабили, да? А, да, я, я реально, меня могли тоже побить запросто. Могли технику сломать. Бородатые журналисты. Тем более бородатого, могли бороду оторвать. Как подумает, страшно становится. вообще. Вот. Ну, в общем, делаю все, лишь бы от отвлечь внимание от просрочки и двух смертей. 202 пациента, и никто не хочет это проверять. Никто. Смотри, у тебя есть несколько вариантов. Ты можешь дать объяснение, полностью то же самое написать. Угу. Ты можешь написать объяснение короткое, второй вариант, Объяснение короткое, и указать, что все, все, детали, все подробности указаны в протоколе принятия устного заявления до 26 часов. И третий вариант. Ты можешь вообще объяснение не давать, а потребовать, чтобы объяснения были приняты в форме рапорта. То есть ты словами можешь, опять же, полную версию сказать. Можешь короткую версию сказать, но ты бумаги не прикасаешься. Сотрудники полиции оформляют в виде рапорта есть, своих слов. Ты не обязана предоставлять какие-то документы, все своих слов устанавливается. То есть ты можешь вот сейчас через рапорт зафиксировать... Либо вот объяснение все изложило а устного заявления, смотри, все. Смотри, если ты откажешься от объяснения, они будут использовать факт в свою пользу. Тебе обязательно нужно э, дать все объяснение... Изложила. Протокольное заявление, существование содержание то же самое Нет, не то же самое. Тут 2 вот, вот установочные данные, а, то есть их бланк, это ну, как бы неиндейспособная персона сообщает. А если ты через рапорт, будьте добры, пожалуйста, на чистом бланке или бланк рапорта, достаньте, пожалуйста, оформите рапорт. Есть, есть вот листочек. Пускай рапортом оформляют. Вот ты сейчас подумай хорошо, как ты будешь говорить, и что, кто ты. Ты не обязан показывать паспорт. Все с твоих слов должно быть зафиксировано. Присаживай. Все писали, а они не пишут Нет, они пишут рапортом. Вы же знаете, что такое работ? Я знаю, что well, такое ну, уважаемый uh -huh. работ. На имя начальника. Со слов. Просто мало кто об этом знает. Вот полицейский приезжает и отнимает объяснение. И уехал. Все. Сообщения о совершенном преступлении нет. Персона подала. И то есть все векселя в пользу ОМВД составлены. Персона осталась должником. Они оформляют, отправляют, все. И никаких производств, никаких дел, все минимум времени, максимум доход через векселя. Вы не слышали, как мы в, в Оби приезжали? Я тоже приезжал. Там 6 или 7 сотрудников Росгвардии приезжало, двое вы были полицейских. Я тогда еще этого ответственного вызвал. И когда я его спросил, а вы в курсе, что вот это все правит, векселя? Он говорит, да. Мы говорим, вексельное право изучаем. А потом опа, такой, проговорился. Вексельное право-то а, не изучают. Нет. Вы изучаете вексельное право? Нет. А они изучают. Ну, может быть, не знаю. Поспрашивайте? Так я же вам говорю, средний и высший состав в курсе. Нет. Мы тоже до этого долго докапываетесь. Все изучали. И римское право, и каноническое, и божественное, и вся, да. всякие вот, Все изучили. Все международные вот это. И вексельное право. Кучу книг перечитали. И таких людей много. Не только в России, по всему миру. Это как фиксация факта того, что рапорт был составлен. Если он вдруг потеряется, мы сможем это доказать, что вы составили рапорт и не донесли до руководства. Да. Вы, отка вы отказываетесь Я брать объяснение? Я девушку опросила. Так ее нету там фамилии. Я говорю про косп, где собрал. Разобрались сап... уже? Нет, что не разобрались. разобрались. Это то, что оператор как-то неправильно, видимо, вас понял. Или вы так донесли до да, мнения? Вам знаю, этого забираю. достаточно? Мне этого достаточно. Вам слов сотрудников Росгвардии достаточно? Потому что там, я вам точно говорю, указано дважды, дважды указано клевета, что якобы Антон Николаевич был ну, в кабинете. Ну это в отдел полиции проехать, написать заявление, кто так забивал, кто на вас клевету убивал. Ну я напишу отдельно. А сейчас нужно нельзя? Да? Я требую, чтобы вы взяли письменное объяснение вот по этому факту. В виде рапорта составьте. Так. Потому что я вижу, там, что там дважды сообщена клевета, и вы с этой клеветой уезжаете не убедили это. Не я оформив уже, письменные доказательства. Выяснила, что ну здесь. это вы на словах выяснили. У вас да, нету... на словах? Я заявление. Рапорте, вот то, что им прошла девушка, у там нету взаимосвязи, между этим КУСПом и ее протоколом. В объяснении даже глава врача я объяснение, потому что ваша фамилия не фигурирует по факту, вот женщина, то, что обращался ее записали, Я не вижу никакой взаимосвязи. Я все равно настаиваю оформить рапортом. Рапортом или протоколом устного заявления? Рапортом. У вас же номер КУСП, вы по КУСП обязаны взять объяснение. Вот по КОСП я хочу, чтобы вы оформили объяснение в виде рапорта. Чистый листочек, дайте, пожалуйста. Э, э, да, это быстро будет. 26 апреля 2022 года. 17-17. Так, нигерийская с не записано, да? Нигерийское шоссе 20. О, КОСП номер 9255. Сообщил следующее что в кабинет главврача не входил 26.04.2002. Дальше турникета рядом с гардеробом не проходил. К партии «Новые люди» никакого отношения не имеет. И требует провести проверку ложных фактов, указанных в КСП 9255. Никаких требований предъявить документы на срок и пригодность медикаментов. Не озвучу. Дата, время, ваша фамилия, имя, отчество полностью. Так, и давайте я сфотографируем рапорт. Ты его Разозлили. уколола, Разозлили. и он закрылся. А, а если по-доброму, нормально, они, они так раскрываются. Они как цветочки раскрылся. Ну, видишь, как раскрылся. Отпускать нас не хотел. Давайте еще пообщаемся. А если бы ты его вот так вот уколола и драконила постоянно, ну тут бы не только Росгвардия, тут бы еще кто-то приехал. Нельзя, это все гасить надо. Надо учиться. Я специально поехала, чтобы поучиться, как вот это вот все с ними взаимодействовать. Это все, вот, вот, любой конфликт надо гасить. Вот Андрюха там докопался до какого-то приказа, дайте копию. Угу. А Три-четыре раза докапываю. Я, я, я пришел, остановил. Этот я давай его... там еще что-то докапываться. Я пришел, его остановил. Я хорошо да? Вот смотри. Отлично, я не помню дальше, что ты там была вообще. Вопрос вот такой вот. они все в устной форме взяли, это по им не дала. Там написали мы в конце, что пояснение, да, это там есть в этом. Объяснения. Да, они не могут там еще дополнительно от меня написать что-то. Что а ты я, же сфоткала? Чтобы я объяснила. А ну, ты объясни... же сфоткала? Ну вот самое главное, что у меня вот Обязательно рейт, любой документ всегда я, я ничего, сфоткать сфотка. Не... Все. А Разбирайтесь. Да, и меня вот это больше всего удивило, то, что он сегодня в кабинете. Как, у ну у что, растешь на глазах? Я? Да. Так с вашей помощью. Партия новая или... А, да. Я слышала о такой партии. Даже у них в офисе был. Я даже думал написать какую-то бумагу оступление каких-то там сторонников, но я ничего не писал. Я пришел, посмотрел, познаком... но если ну, вы, пришел, посмотрел, на они вот где-то на Ленина находятся в этой свечке. Я посмотрел и ушел. Все, больше я с ними никаких контактов не имел, ничего не подписывал, вообще не все. Нет, нет, а тут с чего то не взяли, что это новые люди. Еще ты умеешь а как получается? А, да, Вы еще и умею вызывайте. телепортироваться, оказывается. Я, как, нет, образом, а как, как он сам себя вызвал тогда, получается? Кто? Александр, Там же по этой бумаге, и я так поняла, что... Нет, Александр, Александр вызвал. ее вызвал, вот эту девочку. Он, он, нет, он ее не вызывал. Нет, он сообщил своему руководству. Руководство обязано доложить в полицию. И вот этот номер КСП, он, он, они обычно звонят 112. Вот там написано 28 что-то, 02, это, короче, телефон Росгвардии, который находится на Нефтьюганском, где не тут вот рядом. И они звонят в полицию и оставляют сообщение о совершенном преступлении. А, а, полиция реагирует, дежурная часть отправляет полицейского да, и он все, должен приехать и взять объяснение. Все. это доложил, смотри, Чирыгов, РМ. Да. Но она говорит, что это ее начальник, то есть начальник... А, э... вот, ну, а, начальник а тут непонятно, всего. Чего, кто это такой. Начальник Заявитель Гигатулин какой-то, вот, Гигатулин. Вот, вот. Дальше Пожалуйста. турникета я не проходил. Все. А, Все? а подождите, так это, это получается, был этот, кабинет главврача. Точно, вот же, зафиксировано на бумаге. Он находился в кабинете главврача. Вот до турникета это кабинет главврача. Все. Вы их Шакира, что ли? Да. Ну да. А -а, а а Это написано, что он на месте, гражданин был. Что, не догадались, а так? Там ну, это было не записаться, называется. где? -то. Да, там надо было записаться Они на прием. Они нас не пускали, говорят, вы не так в кабинете! Куда вы прете? новые люди. Там журналист, СМИ, Камчатские регионы. Ты мне скинула? холодно. Ты мне скинула? Да, я скинула. Все, поехали. Финут очень долго. Вообще жесть.